Недавно стало известно о смерти актера Дмитрия Гусева, известного по в таких сериалах, как «Метод кухни», «Физрук», «Склифосовский». Но наибольшую известность 45-летнему актеру принес образ капитана милиции Игоря Жолобова в сериале «Обратная сторона луны» с Павлом Деревянко в главной роли. Сообщалось, что тело Гусева нашли в автомобиле в столичном районе Марина. По предварительным данным, звезды сериалов и кино не стало во время нахождения за рулем. Отмечалось, что машину актера заметил прохожий, который обратил внимание на то, что транспортное средство не едет, а газует на месте. Рядом с местом, где обнаружили Дмитрия, проходили съемки фильма, и, как предполагали источники, он мог возвращаться с работы или ехать на нее. Как оказалось, Гусев действительно возвращался со съемок домой, где актера ждала его супруга. Проект «Скорая», в котором он был задействован, снимается в Курьянове. Он буквально 500 метров отъехал на машине, так как спешил домой. Гусев и его супруга планировали отметить годовщину своей свадьбы. Примечательно, что незадолго до смерти на здоровье артист не жаловался. По словам друзей, Дмитрий чувствовал себя хорошо. Предварительной причиной смерти 45-летнего актера Дмитрия Гусева, найденного мертвым в своей машине на юго-востоке Москвы, стала острая сердечная недостаточность. Нужно отметить, что это не единственная новость о преждевременной смерти. Накануне стало известно, что на 58-м году жизни скончался актер Денис Карасев. Артист умер в своей московской квартире, внезапно почувствовав себя плохо. Прибывшие на место врачи уже не смогли ему помочь. Причиной смерти, по предварительным данным, стала та же сердечная недостаточность.